Божественный луч дотянулся до самого дна. Стоит пьедестал, уцелевший в разрушенном храме. Исправь то, что сделал, ведь ты поплатился сполна. Простит Посейдон и гневаться больше не станет. Жемчужина место на пьедестале займет, но тот, кто нарушит запрет и алтарь осквернит. Ответит сполна Атлантида его заберет. Здесь не место чужим, так легенда гласит. Пиратская станция «Атлантис».